Отец! Когда я вырасту, хочу стать твоей невестой! Папочка. Ни за что! Да что с ним такое?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 Не надо, прошу. Я закончила. А -а -а! Ой-ой-ой, это... я Ваше вам помешала? Нет-нет-нет. <плакат> Ура! Матрой, поздравляем тебя! тебя! Спасибо! Вот бы слух поскорее утих. Сторона, конечно, Ура! очень жалко. Ребят, погодите. Сейчас я единственный фанат Сараны, кто знает всю правду. Но разве не отличный шанс поддержать ее и развить наши отношения? Брат, это подло. А что встретил тот прилежный ученицу. Я не могу позволить праздности стать между мной и господином Айнзом. Воистину, воистину, воистину, воистину, воистину, ты прилежный апостол любви. Да, я раб любви господина Айнза. Вот так. А между тем Кадзума думал, надо бы подальше держаться от этих чудиков. <плак> <плак> <плак> <плак> так нервничаю, что аж не могу сконцентрироваться. Успокойся, надо успокоиться. Надо сосредоточиться. Сосредоточиться! Сосредоточиться! Почему из всех мест на полу она упала там? Я поняла. Я, я просто знаю, переделаю свою презентацию, вот и все, Амас. Или просто время Я, конечно, благодарна за помощь, Но... когда ты Даже влюблен... не знаю, то ли Юкимура не то ли чересчур грубый. А Химура, поверить не могу, что она в него влюбилась. Послушай, Канада. Да? Мне нужна твоя слюнка. Жареное тесто из сыр – самая популярная начинка для них. Однако многие используют конфеты. Серьезно? Пласти так вкусные. Но если их добавить к чему-нибудь, мы получим двойной оргазм. Это боги даруют нам его. Конечно, конечно. И Насколько же определение строгое? Если не подходит что-то уже готовое, то мне надо вырастить пшеницу самой, чтобы изготовить из нее хлеб. Да, надо же и рыбы самой наловить. Я отлучусь ненадолго. Подождешь меня? Прошу прощения, ему с благодарностью. Главное, что ты понял. Эй, ты что за самодеятельность? Ты оставил свою девушку и пошел на секретное рандеву свою место И какое оно не секретное! Стоп! Откуда ты знаешь? С твоей стороны, было смело встретиться возле школы. Думал, вас никто не увидит. Я попал. Если хочешь извиниться вперед. Эээ. А мне не нужны твои извинения. Что? Если не решаетесь, кому присунуть, то идите к той расе, представитель которой первый зайдет в таверну. Ого. Ну что, неплохо придумано. Тогда так и поступим. Вы серьезно, что ли? Серьезно. Сегодня прям ни в какую не можем определиться. Добро пожаловать. Ого! Добро пожаловать! Как насчет этого столика, мисс? Нет. Там какой-то фрик сидит. миги панировка горячая не только снаружи, но и внутри. Прямо как твоя страсть. А это тот чудак из банды Ханадори? А к чёрту все! Он достал меня врасплох! Твои внутриигровые привычки могут тебя пересилить раньше никогда не проводила в игре целую неделю. Да, и правда? Да, я буду осторожнее. Кайда! Кайда! Что, я должна стрижить? Это вареные нори в соевом соусе. Някак! Чокола, ты такая неуклюжая с просунья, как мило. Это не я неуклюжая! Просто мне так больше нравится. И то, как ты оправдываешься, тоже мило. Погоди, это на самом деле вкусно! А такого поворота я не ожидала. Сила постоянно изливается из тебя. Злая, темная сила. А ты случайно не можешь быть беременна демоном. Что? Чего? Нет! Так вот она что, лидером! Когда только успела. Не надо так шутить. Когда тебя дьявол пытал, тогда и успела. Ч? больно, блин. Ты же мужик. Так что терпи давай. И боль-то совсем слабая. Окей. Простите, а те двое? Не переживай. С ними мы переговорили в приватной обстановке. Кстати, спрошу ради интереса, это рано у тебя на щеке. Я упал и поранился. Тогда все хорошо. И я в и Да-да-да. Что такое? Что важнее? Не покажешь мне свои трусиля? <звы> э, что? Чего? <звы> а? а Ну-ка пошли поговорим. Так, выходи, чертова Каала! Да! Угорел сила хвата равна 500 килограмм. Они могут переломить бамбук 120 сантиметров пополам. Но ходят легенды, что у Каала сила захвата достигает одной тонны. Потрясающий, Игари! Мы так и победить можем! Почему нет? Будет весело! И... Нет, нет, нет, ни за что! Тишина учительской! Похоже, у кого-то проблемы. Какая же, ты все-таки шумная сестренка. У тебя проблемы. Может, начнешь вести себя как учитель? В общем, я приму ваши заявки. До скорого, сестренка. Сказала же, не называй меня сестренкой. Открой для себя новые перспективы в жизни. Остой! А, стой! Давай! Отпусти, я еще не могу. У тебя. Давай встречаться. Ну, лады, без проблем. Отнесись серьезней. Тоже ведь смущаюсь. Опусти глаза. Быстро. Ага, хорошо. Скажешь, когда бы разденешься. И мы решимся. Кин. Ну ты все? Кин? меня зовут Лин. Мы с путингом. Но в Хом Хоу мы ходили на свидание. А я, Хина. Мы с Лихтом вместе путешествуем. И. Он мне под юбку постоянно смотрит. Под юбку? Что, Что это, это значит? значит? Ну, девчонки, я... Ну, нахер. Скажу тебе по секрету. Но мне доводилось видеть людей. Что? Видеть людей? А вы... Вы их что, ловили? Да, разумеется. Мы ловим их, а затем верх тела на опыт. Но ну, а нижнюю половину съедаем в тот же день. Шучу, разумеется. Наши голоса пройдут сквозь расстояние и будут путешествовать по миру. Это ток Здорово, что теперь у нас есть такая возможность. Но как мы услышим их? Ой-ой! Нужно сделать еще один. Ты ведь специально молчал об этом, верно? Еще не все, госпожа Юмэми. Вы не можете выйти из дома в таком виде. Пожалуйста, оденьтесь. А вдруг, если она сядет в позу для медитации, ее белье будет видно? Не волнуйся. Я не надела трусикиной. Так что их никто не увидит. В смысле, не волнуйся! Вперед, Рэм. Да, сестренка. Что такое? Не будем отставать, Капитану Вайсу не сладко! Но ему не смог поймать мяч! Ноги использовать нельзя. Ну, конечно, ни единого слова. Вот Мы до сих пор не знаем, вовлечена она в это или нет. Кура, а ты точно не пытаешься выбрать будущее? Где бы ты продолжал и дальше встречаться с Саки? Если бы я мог, то да выбрал бы такое будущее, где могу спокойно с тобой порвать. Не могу поверить, да как у тебя язык повернулся? А, да перестань смеяться! Здоров! Ты кто такой? Не то, чтобы я очень хотел так делать, но я живу любовью, так что... Извините, но вот эту козявку трогать не смейте! Здоровья, они ведь ничего мне плохого не сделали. Вот именно! Мы просто играли в «Покемон Гоу»! Да что ж такое, это Шрёдингер! Симулятор свиданий. Комната любви. Кстати, техническая команда выложилась на все сто при данной разработке. Поблагодари наши таланты. Пура! Ура! Ура! Ура! Ура! Пусть и делается ради всякого изврата, но так мы можем помочь нашему начальнику Шикина. Не для того нужны продвинутые технологии. Четыреста, четыреста! Вы куда идете, мужики? Да так, решили, что с нас уже хватит. Что? Да мы ведь только что пришли. Мы достаточно развлеклись. Следующая гостья Гарпия по имени Дэйл, встречайте. Ну? А, что ж раз уж мы здесь, можно понаблюдать еще немножко, да? Ага, так сказать для общего развития.